На высохшую поверхность наносится узор при помощи шаблона. Разметьте окрашиваемую поверхность и закрепите шаблон с помощью липкой ленты. Окрасьте рисунок тампоном слегка смоченным в краске. Таким образом вы сможете избежать подтеков между шаблоном и подложкой. Дайте высохнуть. Шаблон необходимо периодически промывать, чтобы сохранить четкость линий и не испачкать подложку. Нанесите рисунок вторым цветом. Этот узор оживит границу верхней и нижней части стены. Красками тоже можно творить чудеса. Этому цветку вода понадобится только один единственный раз в жизни, во время его создания. Можно оживить окрашенную поверхность таким методом, как Color Wash. Этот метод позволяет придать стенам и потолкам воздушный вид, при нанесении используйте смесь водоразбавляемой краски, воды и лассеры. Сильно разбавленная краска на поверхности сохнет быстро, поэтому работу надо проводить четко, не оставляя швов между стыками. Для работы лучше выбирать интенсивные яркие цвета, так как при разбавлении насыщенность цвета теряется. Обмакните губку в воде. Отожмите, а затем скатайте в шарик. Промокните тряпку в разбавленной краске и начните наносить крестообразные движения. Участок обрабатывается до тех пор, пока не будет получен желаемый рисунок. Узор можно делать также и кистью. При этом наилучшие результаты достигаются при обработке широкой кистью. Рамми? Какие помещения можно окрашивать гармонией? Стены и потолки в сухих жилых помещениях. Гармония отвечает основным требованиям. Ее бархатно-матовая поверхность не бликует, хорошо выдерживает чистку, пятна с нее легко удаляются с помощью влажной тряпки, колируется по широкой гамме цветов, краска водоразбавляемая, поэтому безопасна для здоровья. Познакомьтесь с технической характеристикой краски гармонии и справочными материалами по окрасочным работам компании Тикурила. И смело приступайте к работе. Мы верим, у вас обязательно получится. Тикурила представляет окраска ванных комнат. К лакокрасочным материалам, предназначенным для помещений с повышенной влажностью, предъявляются всегда особые требования. Поверхности должны выдерживать длительное и интенсивное воздействие влаги и многократное мытье. Для обеспечения прочности и чистоты поверхности краска должна содержать противоплесневые компоненты, а также обладать грязеводоотталкивающими свойствами. К тому же, материалы должны быть безопасными для здоровья. Дизайнеры предпочитают быть свободными в выборе цвета. Система ЛУИ предлагает в этом отношении безграничные возможности по желанию клиента. И принадлежащие системе стекловолокнистые обои АСИАТЕКС содержат свыше 10 различных рисунков, от практически гладких до модных с объемным рельефом. Система Луя была проверена и сертифицирована Государственным научно-исследовательским техническим центром Финляндии. Способность противостоять проникновению влаги данной системы во много раз выше, чем у обычных лакокрасочных покрытий. Покрывная краска Луя подвергалась испытаниям и проверке в Финляндии в течение 10 лет. За это время она успешно использовалась для отделки производственных помещений, прихожих, лестничных клеток, школ, в бассейнах, а также других различных общественных заведениях. По классификации эмиссии строительных материалов покровная краска Луя относится к высшему классу М1, то есть практически не имеет запаха и не выделяет вредных для здоровья веществ. Комплексная система окраски Луя состоит из следующих компонентов – Влагостойкая шпатлевка Преста ЛВ, влагостойкий клей Ассетекс, Луя масса для заделки швов, стекловолокнистые обои Ассетекс, влагоизоляционная грунтовка Луя, покрывная краска Луя, полуматовая или полуглянцевая. Стекловолокнистые обои обеспечивают поверхностям стойкость к истиранию, словно армируя ее. При этом предлагается широкий выбор рисунков и рельефов. Стекловолокнистые обои и краска образуют бесшовную гидроизоляционную поверхность. При этом краска наносится обычным способом валиком или кистью. Необходимо заметить, что расходы при окраске системы Луя приблизительно в два раза меньше, чем расходы на облицовку той же площади кафелем. Проверяют состояние стен. Если в ванной комнате обнаружены места образования плесени, необходимо выяснить причину их возникновения перед нанесением краски. Необходимо полностью удалить виниловые обои и керамическую плитку для обеспечения ровной и гладкой подложки перед нанесением материалов системы Луя. Удалите скребком или стальной щеткой отслаивающуюся краску, затем очистите поверхность от пыли и грязи. Промойте окрашиваемую поверхность раствором маальпесу или раствором для снятия плесени хомин поезда. И затем тщательно промойте водой. Дайте поверхности высохнуть, зашкурьте новые блестящие участки до шероховатого состояния. Удалите образовавшуюся пыль. Выровняйте выбоины и неровности с помощью влагостойкой шпатлевки прес-ЛВ. Она предназначена для шпатлевки бетонных и оштукатуренных стен и потолков во влажных помещениях. Высохшие отшпатлеванные места отшлифуйте до получения гладкой и ровной поверхности, а образовавшуюся пыль удалите. Затем на поверхность равномерно нанесите влагоизоляционную грунтовку луя. Время ее высыхания не менее часа. Пройдите влагоизоляцию и повторно углы и труднодоступные места. Нанесите на сухую поверхность влагостойкий клей «Асиотекс» на ширину приблизительно одного полотна стекловолокнистых обоев. Затем плотно прижмите обои и выровняйте пластмассовым шпателем. Заметьте, клей должен наноситься на стену достаточно толстым слоем. Обои «Асиотекс» шириной 1 метр с обработанной кромкой уже готовы к применению. Обои наклеиваются на стену стык в стык. Необходимо следить за тем, чтобы стыки обоев не приходились на углы. Согните кусок обоев, а затем вожмите его тщательно в угол. Прорежьте необходимые отверстия в местах выхода труб, сливов и вентиляции. Дайте клею высохнуть и на следующий день нанесите на поверхность влагоизоляционную грунтовку Луя. После высыхания пройдитесь грунтовкой дополнительно по углам и местам выхода труб и вентиляции. Стекловолокнистые обои равномерно покрывают гидроизоляционной грунтовкой Луя для обеспечения плотной влагостойкой поверхности. Свежевыкрашенная поверхность сохнет не менее часа. Используйте краску всегда по назначению. Перед началом выполнения работ внимательно прочитайте инструкции и рекомендации, указанные на этикетке банки. Окрасьте поверхность покрывной краской Луя в два слоя. Наносите краску равномерно валиком. Межслойная выдержка не менее 4 часов между слоями. Обеспечьте герметичность труб и сливов с помощью массы для заделки швов луя. Подсохшие швы можно в дальнейшем покрыть краской. Верхний край кафеля можно герметизировать с помощью массы луя. Отбейте шов с помощью малярной ленты – Нанесите массу и придайте ей сразу же необходимый рельеф. Для этого можно использовать резиновый шпатель. Шпателем легче работать, если он смочен в мыльном растворе. Снимите малярную ленту. По сухой поверхности можно покрасить краской луи. Попробуйте преобразить свою ванную. Измените цвет и интерьер. Не бойтесь экспериментировать. Покрывная краска луя – ваш помощник. Она разработана специально для ванных комнат, идеально подходит для них. Спрашивайте дополнительную информацию у специалистов в фирменных магазинах компании Типкурел. Типкурел представляет... Лакировка предметов интерьера. Лакировка защищает поверхность изделий от механических и иных повреждений и придает им красивый вид. Традиционные лаки на растворителях обычно темнеют со временем и искажают естественный цвет дерева. Водоразбавляемые акрилатные лаки бесцветны, они не темнеют со временем и не изменяют цвет самого дерева. Также очевидно, что благодаря быстрому высыханию и отсутствию неприятного запаха, водоразбавляемые лаки очень удобны в использовании. Большинство водоразбавляемых лаков и защитных растворов, производимых компанией Тиккурила, можно колеровать в фирменных магазинах согласно каталогу гамма-цветов колеруемых лаков. Можно защитить дерево и одновременно откорректировать его тон с помощью водоразбавляемых лаков компании Тиккурила. Лак подбирается по его назначению. Значительную часть окружающих нас деревянных предметов можно покрыть водоразбавляемым лаком. Можно придать лаку легкий белый восковый оттенок, что осветлит затемненную поверхность и освежит ее. Укрась свой дом и привнеси в его интерьеры новые интересные решения. Лакировку деревянных поверхностей и помещений обычно начинают с потолков. Стены и пол при этом укрывают бумагой или полиэтиленом. Необходимо также запастись надежным и удобным инструментом для работы. Водоразбавляемые лаки и защитные составы лучше всего наносить кистью из синтетического волокна со специально расщепленными кончиками. Достоинством такой кисти является то, что она не набухает под воздействием воды и создает ровную и гладкую поверхность. Новые панели потолка легче красить на полу кистью, каждую панель отдельно а затем после полного высыхания устанавливать их на место. Избегайте лакировки отверстий под шурупы, это затруднит установку панелей. После высыхания первого слоя подшлифуйте немного лакированную поверхность, чтобы удалить поднявшийся ворс древесины, и удалите образовавшуюся пыль перед нанесением второго слоя лака. Новые и светлые потолочные панели лакируются водоразбавляемым лаком панели Ася Титан. Необходимо перемешать лак перед началом работы и периодически перемешивать его во время работы. В состав данного лака входят белые микропигменты титана. Это значительно уменьшает влияние ультрафиолетового излучения, препятствуя процессу потемнения дерева. Покройте лаком по направлению волокон древесины несколько панелей сразу из конца в конец. Не подсохшая поверхность выглядит белой но после высыхания начинает просвечивать натуральная основа дерева. Окончательно высохшая поверхность сохраняет чуть-чуть беловатый оттенок. Панели оси Титан» идеально подходят для светлых пород древесины, бревенчатой поверхности стен и потолков. Поверхность получается умеренно матовой. В этой комнате сделано оригинальное разделение панелей на две части – Лакировка была выполнена колерованным матовым лаком панели ЭССЯ. Сначала Марика провела разделительную линию. В качестве подсобных средств можно использовать линейку и уровень, отметив равные расстояния от пола и проверив горизонтальность линии. Для верхней и нижней части панелей – Цвета подобраны по каталогу цветов колерованных лаков тикурила. Для проверки выбранного цвета лака рекомендуется проводить пробную выкраску. На окончательный цвет поверхности влияет порода дерева, его пористость и собственный цвет, а также количество слоев лака при нанесении. Обычно желаемого цвета и глянца достигают окраской в два слоя. Необходимо тщательно перемешать лак панели оси до начала работы и перемешивать его периодически в дальнейшем в процессе лакировки. Колерованные лаки могут разбавляться водой до 30%. Используя кисть с искусственным ворсом, получаем ровную гладкую поверхность. Марика начала обработку сверху. Лакировку осуществляют в несколько досок за один проход сверху до разделительной линии. Необходимо сразу же удалять подтеки, чтобы они не остались заметными после высыхания. После обработки верхней части приступают к обработке нижней. Панели эссе подсыхают уже в течение получаса, и второй слой можно наносить смело через пару часов. В случае, если после первого прохода волокна древесины поднялись, необходимо слегка отшлифовать данную поверхность перед нанесением второго слоя. Не рекомендуется шлифовать колерованную поверхность слишком усердно до деревянной основы. После шлифовки удалите образовавшуюся пыль и покройте вторым слоем лака. Стена приобрела вот такой интересный, необычный вид после ее обработки матовым лаком панели Ассе, откалированным в три различных тона. При лакировке больших площадей степень глянца может варьироваться. Поэтому на выбор потребителя компания Тикурила предлагает полуматовый и умеренно матовый лак панели Ассе. Для бревенчатых стен лучше подходит бесцветный лак. В этом помещении стены обработаны лаком светлого тона. Буковый паркет защищен бесцветным водоразбавляемым лаком Паркетти Ассе. После установки паркета его слегка шлифуют. Образовавшуюся пыль удаляют. При необходимости трещины щели шпатлюют смесью пыли, образовавшейся после шлифовки с грунтовочным лаком Паркетти Ассе. Первоначальную лакировку производят в 2-3 слоя грунтовочным лаком Паркетти Эссе при помощи шпателя из нержавеющей стали. Покрывная лакировка осуществляется также в 2-3 слоя покрывным лаком Паркетти Эссе, наносимым флотексным или махеровым шпателем. Водоразбавляемый Паркетти Эссе сохнет быстро, пол можно привести в порядок в течение одного дня. Поверхность готова к эксплуатации через 12 часов после нанесения последнего слоя. Но в течение двух первых недель следует избегать интенсивной эксплуатации пола. А в течение первой недели не рекомендуется класть на пол ковры и другие замедляющие высыхание предметы. С помощью морилки паркете по «Ася» можно придать новую жизнь паркетному полу. Водоразбавляемая морилка паркете Ася колируется по каталогу цветов колируемых лаков Тикурила. Ее наносят равномерно флотексным или махеровым шпателем по поверхности деревянного пола или паркета. Пол, обработанный морилкой, лакируют с помощью покрывного лака паркете Ася в три слоя. Здесь он показан готовым. Затем прибивают плинтуса, окрашенные в тот же цвет. Неокрашенные ранее деревянные поверхности обрабатывают следующим образом. Слегка протрите влажной губкой поверхность стула. Это поможет поднять ворс древесины, который затем снимают легкой шлифовкой. Образовавшуюся пыль удалите. Предметы мебели лакируют с помощью водоразбавляемого колерованного лака для внутренних работ кива. Цвет лака подбирают по каталогу цветов колеруемых лаков. Конечно, при желании лак может быть и бесцветным. На выбор представлены полуматовые, полуглянцевые и глянцевые лаки. Сауну легче содержать в чистоте и порядке, благодаря правильной обработке поверхностей. Для стен и потолков сауны наилучшим образом подходит водоразбавляемый защитный состав супи-сауна Суоя. Он словно отталкивает от себя воду и грязь и в то же время позволяет древесине под собой дышать. Супи-сауна Суоя также колеруется согласно каталогу цветов колеруемых лаков Тиккурила. Полки и поручни внутри сауны защищают с помощью супи суоя. Она хорошо отталкивает грязь и помогает поддерживать их в чистом состоянии. Абсолютно новая атмосфера царит в сауне, обработанной с применением маринки. Лаки традиционно бесцветны. Водоразбавляемые лаки компании Тикурила можно колеровать согласно каталогу цветов колеруемых лаков. Спрашивайте информацию о лаках, их применении и колеровке в специальных магазинах компании Тикурила. Продавцы при необходимости могут заколировать даже маленькую баночку. Затем принимайтесь за работу. Мы верим, у вас получится! Курила представляет Окраска мебели Окраска мебели открывает широкие возможности для преображения интерьера Огромное значение при этом уделяется правильному выбору цвета Реставрируя старую мебель, ей можно придать первозданный вид, подобрав краску оригинального цвета и новую мебель, изготовленную из дерева, также можно окрасить в любой желаемый цвет. Мы покажем сейчас, как привести в порядок старую домашнюю мебель. Представим вам водоразбавляемую акрилатную краску «Хелми» и тексатропную алкидную краску «Миранол» и дадим советы по обработке и покраске. Рискните изменить окружающий мир, мы верим, у вас получится! Как сделать предварительную обработку окрашенных ранее предметов мебели? Начните с очистки старой окрашенной поверхности. Промойте окрашиваемую поверхность раствором маалипеса, удалите отслаивающуюся краску и подшлифуйте глянцевую поверхность до шершавого состояния. Удалите образовавшуюся пыль с предмета, а также вокруг себя. Ваш надежный помощник в этом пылесос. Зашпатлюйте выбоины и неровности шпатлевкой лаккаките. Затем опять подшлифуйте и удалите пыль. Прогрунтуйте поверхность грунтовкой Еху, Отексом или Хелми. Грунтовку при этом рекомендуется колеровать в тон покрывной краски. Зачем нужна грунтовка? Колерованная в цвет покрывной краски грунтовка усиливает укрывистость и уменьшает расход покрывной краски. Она также выравнивает впитывающие участки подложки с основным фоном и тем самым обеспечивает надежную основу для покрывной краски. Грунтовку можно подшлифовать для получения более надежной подложки. Для проблемных поверхностей рекомендуется использовать адгезионную грунтовку быстрого высыхания «Отекс». Для обеспечения высокой износа стойкости краски для мебели обычно представляют собой алкидные краски на растворителях, обычно со слабым запахом. Но давно уже существуют и водоразбавляемые акрилатные краски для мебели, безвредные для человека и окружающей среды. Одна из таких красок «Хелми» хорошо подходит для окраски дверей и шкафов, а также предметов домашнего обихода. Хелми легко наносится и равномерно ложится на поверхность. Почему во время работы водоразбавляемыми красками кисть набухает, становится жесткой и при этом оставляет борозды на окрашиваемой поверхности? Это случается при работе кистью с обычным, натуральным ворсом. Поэтому водоразбавляемые краски рекомендуется наносить кистью с искусственным ворсом, концы которой немного размягчены, расплющены. С их помощью Хелми наносится легко и равномерно. Есть ли какие-нибудь особенности в технике нанесения водоразбавляемых красок? Поверхность, окрашенная водоразбавляемой краской Хелми, обычно высыхает уже по истечении часа. Поэтому необходимо работать энергично, быстро, окрашивая каждую отдельную поверхность без пауз от начала и до конца. Краску нужно наносить обильным слоем кистью с искусственным ворсом и затем равномерно распределять ее по поверхности. При каких условиях лучше производить покраску? Внутри помещений обычно тепло и сухо. Такие условия идеально подходят для работы традиционными красками на растворителях. Полезно помнить, что в отопительный период, когда влажность воздуха внутри помещения минимальна, водоразбавляемые краски для мебели сохнут еще быстрее. Выровнять окрашиваемую поверхность становится труднее. В такой период лучше понизить температуру и соответственно увеличить влажность воздуха внутри помещения. Рекомендуется использовать для этого увлажнители воздуха. Велика ли цветовая гамма красок для мебели. Краски компании TICKURILA колируются в тысячи различных оттенков согласно каталогам ТИК-курило-симфония. Колировку можно осуществить в фирменных магазинах на специальном колировочном оборудовании. Необходимо заранее продумать план малярных работ, чтобы не оставить непрокрашенных мест на реставрируемые мебели. Перед началом работы защитите место окраски. Небольшие предметы удобнее окрашивать на рабочем столе. При этом необходимо заранее продумать, где окрашенные предметы будут сохнуть. Маляр обычно начинает окраску стула с ножек и последним обрабатывает сиденье. Окраску шкафов обычно начинают сверху и окрашивают за проход целую плоскость, включая углы и края. Передние границы ящичков окрашивают отдельно. Как долго окрашенная мебель будет сохнуть и когда ею можно воспользоваться? Обычно на этикетке банки указано время высыхания. Водоразбавляемая краска для мебели Хелми поверхностно сохнет быстро, но окончательное высыхание и отверждение лакокрасочной пленки длится гораздо дольше. Поэтому подвергать интенсивной эксплуатации окрашенную Хелми мебель рекомендуется только через неделю. Краски на растворителях, такие как миранол, карат, ампир, сохнут обычно дольше и на отлип становятся сухими на следующий день. Но нормально эксплуатировать их также рекомендуется только через неделю. Краски, предназначенные для детских игрушек и детской мебели, должны соответствовать определенным законам и стандартам. Задачей компании Тиккурилу уже на протяжении многих лет является развитие и разработка красок, безопасных для окружающей среды. Миранол наилучшим образом выдерживает износ и удары и одновременно считается безопасной краской для детского интерьера. Эта лошадь-качалка прогрунтована алкидной краской Еху, а затем окрашена желеобразной краской Миранол. Достоинство Миранола в том, что он хорошо растекается на поверхности и не дает подтеков. Краска подлежит колеровке во множество оттенков, согласно каталогу «Симфония Тик -Курила». Балконные стулья используются зимой внутри, а летом снаружи. Они обычно имеют деревянные сиденья и железные ножки. Обязательно ли для их ремонта покупать несколько различных видов краски? Миранол идеально подходит как для окраски металлических, так и для окраски деревянных поверхностей. Как для предметов внутреннего использования, так и для наружного. С помощью желеобразной краски «Миранол» можно получить абсолютно блестящую поверхность. Деревянные части грунтуются с помощью адгезионной грунтовки «Отекс», а металлические части, подверженные коррозии, можно прогрунтовать противокорозийной грунтовкой «Ростекс». Затем наносится покрывная краска «Миранол». С помощью каких рабочих инструментов окрашивают двери, чтобы получить ровную и гладкую поверхность? Тексотропная краска карат, предназначенная для окраски оконных рам и дверей, наносится махеровым валиком, а затем распределяется кистью. Поверхность можно обрабатывать не торопясь, так как краска долго не сохнет и легко наносится. Краска карат относится к последнему поколению современных красок с высоким стабильным содержанием твердых частиц. На практике это означает хорошую укрывистость и наполняемость краски даже при проходе в один слой. Карат алкидная краска с низким содержанием растворителей и практически не имеет запаха по сравнению с традиционными красками на растворителях, но небольшое проветривание помещения во время работы не повредит. Вот такую полезную работу делают маляры. Таким образом мы покрасили все эти предметы нашего обихода. Работа сделана, Предметы домашнего обихода разнообразны и требуют использования различных красок. Компания «Тикурила» производит многообразные краски, подходящие как для старых, так и для новых поверхностей. Необходимо только знать, что вы хотите в результате получить. Требуемые советы и помощь вы найдете в справочнике по окраске предметов мебели. Затем принимайтесь за работу. Мы верим, у вас получится. Листировка деревянных поверхностей Имея воображение, свой собственный дом можно преобразить до неузнаваемости Здесь мы приведем примеры обработки новой деревянной мебели А также покажем этапы обработки ранее окрашенных поверхностей Промойте поверхности раствором мали песу Удалите потрескавшийся, отслаивающийся лак. Отшлифуйте глянцевые поверхности до шероховатого состояния для улучшения сцепления с новым покрытием. Удалите пыль щеткой или пылесосом. Чистка пылесосом воспрепятствует и распространению пыли вокруг рабочего места и загрязнению свежевыкрашенных предметов. Протрите поверхность хорошо отжатой влажной тряпкой без ворса. Потемневшее старое покрытие трудно осветлить, поэтому при необходимости необходимо зашлифовать поверхность до чистого дерева, иначе старый цвет будет проступать сквозь новое покрытие. А как насчет обработки новых деревянных поверхностей? К сожалению, иногда даже новая мебель требует предварительной обработки. Достаточно пройтись по поверхности мелкозернистой наждачной бумагой, затем удалить пыль и покрыть мебель колерованным защитным лаком Кива. Обычно двух слоев колерованного лака Кива бывает вполне достаточно для защиты новой неокрашенной мебели. Нанесите морилку кистью с искусственной щетиной, обрабатывая за один проход определенную область, избегая возникновения видимых стыков. Для всех предметов мебели необходимо запастись достаточным количеством колированного лака, чтобы избежать разноцветия. Места, подвергающиеся наибольшей эксплуатации, такие как края столов и стульев, лучше всего повторно обработать прозрачным лаком кива. Лиссирование с помощью колерованного лака «Уника Супер» не требует дополнительного защитного покрытия. Оттенок лиссирующего лака выбирают по каталогу цветов колеруемых лаков. Однако на окончательный цвет изделия влияет впитывающая способность дерева, а также способ и количество слоев нанесенного лака. Необходимо всегда делать пробную выкраску на дощечке или на самом предмете в недоступном.